Представляем вашему вниманию второй фильм из цикла Тайное озарение В этом фильме мы покажем вам научные доказательства существования энергетики человека и возможность восстановления и защиты. Существует так называемый эффект кирлиан. Если между двумя пластинчатыми электродами, создающими высокочастотное электромагнитное поле поместить какой-нибудь предмет, то он начнет светиться, излучая во все стороны коронные разы. Если туда же сунуть фотопластинку, на ней останется изображение этого предмета в световой ауре. Сейчас эта методика носит название «газоразрядной визуализации», но в древности о ее существовании никто не знал. Кто им дал знания о жизненной энергии, о том, что энергетические центры человека служат передатчиками космической жизненной силы, необходимой для здоровья и благополучия человека? Как индийские мистики, еще тысячу лет назад, могли знать о существовании ауры человека. Именно потому, что они владели знаниями оскрижали. Есть всевозможные, грубо говоря, тест-системы, которые позволяют оценить, в каком спектре работает тот или иной экстрасенс. И это позволяет создать технические решения в этом же спектре. Это открытие было сделано еще в начале 30-х годов. Супруги Кирлиан запатентовали способ фиксации на пленку свечения вокруг любого биологического организма. Сейчас даже у скептически настроенных ученых не вызывает сомнения тот факт, что человек не заканчивается кожей. Из физики известно, что любое движение в природе приводит к появлению знаков потенциала, положительного и отрицательного. При этом образуется очень слабое электромагнитное поле. Состоящий из таких клеток орган обладает уже более выраженным электромагнитным полем. У больного органа поле меняется, что неминуемо отражается на общей картине биополя человека. Сегодня создано много приборов, которые позволяют это делать. Но как бы в основе всего это лежит Кильяновский метод, который позволяет четко в газа, так называемый метод газоразрядной визуализации, который позволяет выявить вот то окружающее электромагнитное поле и состояние органов и систем. Вот по разрыву в этих электромагнитных полях. Почти сразу открытие было засекречено. Научное подтверждение существования ауры шло в разрез с догмами советской науки. Изучением этого явления стали заниматься военные. Оказалось, что именно аура содержит информацию о состоянии всех систем организма. Причем информацию с этого носителя можно как считывать, так и записывать. Создание аппаратуры, способной влиять на биополе человека, сулило возможность тотального контроля над самочувствием и поведением граждан страны. Вообще говоря, еще до открытия этого эффекта в 1949 году, тем же самым занимался, знаменитый Никола Тесла, а до его, белорусский ученый, Яков Атонович Наркевич Йотко, который с помощью обычного фотографического аппарата, делал снимки свечения ауры человека, в высокочастотном поле. Выяснилось, что живые предметы дают несколько иное свечение, чем неживые.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 Изучив экстрасенсорные способности отдельных представителей земной расы, ученые создали принципиально новую аппаратуру. При помощи световых, звуковых и электромагнитных волн они могут передавать информацию непосредственно в каждую клеточку поврежденного организма. Мы, если вы помните, в прошлом фильме упоминали о талантливом ученом изобретателе Николае Тесла и великом провидце Эдгаре Кейси, владеющими знаниями Скрижали. Почему они хотели изучить принцип действия Скрижали? Ведь они уже могли подключаться к информационному полю и черпать идеи. Исследовав все разработки ученого Тесла, мы видим, что исследуя Скрижаль, был открыт эффект Кирлиан, позволяющий видеть ауру и энергетику человека. Могло ли это стать причиной закрытия лаборатории на острове лонг Айленд, или же причина была другой, увидим в конце фильма.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 Изучая принцип воздействия скрижали на организм человека, был проведен эксперимент. Человек, владеющий скрижалью, сделал два снимка. Первый, без скрижали, и второй, находясь в поле скрижали. Результат поверх всех в шок. Такого никто не ожидал. Показатели у человека 64 лет, страдающего гипертонией, ангиопатией, неврологическими расстройствами, повышенным содержанием сахара в крови и еще многими проблемами, были как у 25-летнего здорового человека. Выглядит просто невероятно. Я знаю мир, знаю возможности мозга, но я стою перед стеной, за которой огромный мир, который я не могу доказать, но для меня ясно, что он существует. Человек устроен гораздо сложнее, чем принято думать. Кроме физического, он обладает еще и невидимым для обычного глаза телом, энергетическим. Академик Наталья Бехтерева. Сейчас с помощью такой аппаратуры делают прогнозы успешности операции в Питерской военно-медицинской академии. Предсказывают успешность выступления спортсменов в соревнованиях. Точность прогноза 80-85%.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 Человек представляет собой биологический объект сложной пространственно-частотной структуры. Академик Анатолий Кимов. Известно, что после умирания все процессы в теле происходят по неспадающей, идет медленный распад. Падает температура, появляются трупные пятна, начинается мышечное окоченение, которое через сутки переходит в расслабление. Однако Якова Атоновичу Странную и не укладывающуюся ни в какие рамки активности обнаружить удалось. Он измерял у свеже людей интенсивность свечения. И был поражен. В течение нескольких суток после смерти трупы вели себя как живые. Может быть энергетическое или тонкое тело и есть душа. Некоторые исследователи утверждают, что в момент смерти от физического тела отделяется именно энергетическое образование. Российский физик, академик Юрий Фамин называет его информационно-распорядительной структурой, или ИРС. Она способна не только воспринимать большие объемы информации, но и сохранять эту информацию после гибели физического тела. А главное, может обмениваться информацией с другими энергетическими и биологическими структурами. Правда, механизм такого подключения пока не ясен. Как не ясно и то, кто именно выходит с нами на связь ученым наркевичем йодка также была обнаружена колебательная активность параметров газоразрядного свечения которая почему-то особенно активизировалась по ночам ученые бились над вопросом что является физической причиной появления таких потенциалов ведь они знали что это воздействие астрального тела с телом физическим как явление существует Безусловно, это явление. Явление очень интересное, явление, заслуживающее внимания с точки зрения исследователей и науки. Современной измерительной техники и прибором пока не под силу поставить точку в споре ученых. На каждое «нет» и «не может быть одних» существует «да» и, безусловно, бывает «других». Общение с духами вообще возможно. Это энергии, имеющие облик и разум. При этом сторонники потусторонних разумных сгустков энергии предупреждают. Любой контакт с потусторонней сферой – это очень серьезно, и тут в игрушки играть нельзя. Это есть, и это надо изучать. Яков Антонович регистрировал следы живого активного человека.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 А если смерть была неожиданной, автокатастрофа, подавился пищей, убит, клетки еще долго проявляли активность. Кривая шла вверх по ночам. Свечение достигало максимума примерно с 9 часов вечера до 2 часов ночи. Его интенсивность падала днем и совсем затихала к исходу третьих суток. Для того, чтобы люди во что-то поверили или перестали верить, они должны понимать, о чем идет речь. Если людям ничего не объяснять, а просто говорить, что это плохо, то это ничего не изменит. Все это будет продолжаться, потому что тайна и чудо всегда людей привлекают. Мы имеем множество фактов, указывающих на присутствие каких-то разумных существ, вмешивающихся в нашу человеческую жизнь. Константин Циолковский. А поскольку это явление одного порядка с другими, биолокация, да, ясновидение, провидение и так далее. Все это существует, люди с этим сталкиваются тысячи лет. И когда тебе говорят, что этого нет, ты в это не веришь. Хочется получить ответ. Как вы помните, Тесла владел скрижалью. В лаборатории на острове Лонгайленд Тесла пытался воссоздать копию скрижали. Помещая металлическую пластину с фотонным кристаллом возле фотопластинки, он подобрал ее таким образом, что без скрижали оставляли одинаковые образы. Тесла хотел, чтобы такой предмет был у каждого человека, чтобы любой желающий мог подключаться к энергоинформационному полю и черпать оригинальные мысли, идеи и ответы на вопросы. Тесла действительно мечтал создать устройство, которое позволяло бы проникать в невидимую реальность и другим людям. Заглянуть в незримый мир с помощью приборов ему в известной мере удалось еще в конце 19 века. Подсвечивая особыми полями живые организмы, он сделал зримой их невидимую часть – ауру. Великие тайны нашего бытия еще только предстоит разгадать. Даже смерть может оказаться не концом. Скрижаль обладает удивительным свойством – резко активизировать и обострять разум и интуицию ее владельца. После смерти Теслы. Все разработки и сама скрижаль были изъяты ФБР и выкрадены разведкой Ватикана. Подземелье Ватикана скрывает от человечества очень много тайн, раскрыв которые мы бы изменили свое мировоззрение и смысл существования человека на Земле. упоминание вообще мы находим в Библии, в первой книге Царств где рассказывается о том, как царь Саул решил узнать о судьбе своего царства и пригласил некую колдунью. Колдунья вызвала дух Самуила, и э, Самуил рассказал Саулу, что вот твое царство будет захвачено филистимлянами, а ты с твоими сыновьями будут убиты. Так и совершилось. В принципе, это уже достаточно доказательства того, что это возможно. То, что непонятно, непривычно, необъяснимо, называют сверхъестественным. Лучше называть это неведомым, неизвестным. Французский астроном Камил Фламарион. Скрижаль является своеобразной металлической антенной, концентратором информационных потоков космоса. Она усиливает эти потоки до порога восприятия их человеком. Делая выводы следует отметить, наличие энергетических органов у человека не оспаривалось ни в системах физического развития, ни в религиозных системах. Энергетический центр в древних индийских учениях назывался чакрой, в китайских тантьенам. Чакры являются своего рода центрами в энергетических полях. Скрижали Взаимодействуя с энергетикой, восстанавливает работоспособность энергетических центров, тем самым приводит вас к здоровью, как физическому, так и психическому. Чудеса надо изучать, а не отвергать сходу. Академик Борис Роушенбах Вот одна из особенностей скрижали. Изменяется структура воды по действию на организм человека. Она приравнивается к святой воде во время крещенских морозов когда планета Земля находится на самом ближнем расстоянии к Солнцу. Именно поэтому, благодаря Скрижале, получать святую воду можно не только в январе, но и круглый год. Эффект Кирлиан был открыт Николой и Тесла еще задолго до его публикации. Скрижаль позволила ему продвинуть науку еще на шаг вперед. Ведь он понимал, Скрижаль обладает мощнейшей энергетикой, почему бы не поместить какой-нибудь предмет в ее поле, Ему пришла мысль установить фотопластинку, и на ней останется изображение этого предмета в световой ауре. Он не стал патентовать, как и многие другие свои разработки, именно потому что знал, человечество к этому еще не готово. Вероятно, это и стало причиной закрытия лаборатории на острове лонг айленд Благодаря скрижали он подобрал ключ к ядру знаний. Создание искусственного экстрасенса позволяет восстановить биологическую программу, написанную для нас создателем, и подпорченную безрассудным поведением человека. И кто знает, может быть именно это знание даст человеку возможность жить в гармонии с собой и окружающим миром. К счастью, сейчас и вы можете ощутить мощнейшую энергетику скрижали.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 Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, впереди много нового.